Всем хелло, мои френдс, с вами снова Vegas Show И сегодня у нас будет снова Return to Castle Wolfenstein Вместе с особняком Я запишу эту серию во сколько смогу Потому что у меня сейчас на э, часах 11.51 11, 11 вечера, естественно Поэтому нафиг э, Наверное, меня уже... Ну, Смотри, Ой, блин Ну, тут по стелсу, увы, мы пройти не сможем никак у нас враги э, по, э, по скрипту спалили. Так что вот. Да блин. Музыка постоянно меняется. Музыка сама не понимает, какой хочет быть. Миссис Альсомняком. Хм, мне что-то это на напоминает. Я ж недавно такое в одной из Медов лето саут видел Только забыл в какой части По-моему, в самой первой. А! Во-первых, я, во-первых, я тупой. Потому что мог бы убить эпично врагов. Во-вторых, это первая саут была. Первый. Знаете почему? Потому что там враги псины были. Я тогда их обосрался, когда убегал. Одно обосрался, а в чарку нафиг. А в других саутах не было врагов псин. И вообще в других медал-хонорах мы их больше вообще не встречали. Опа, а разрушения тут неплохие. <смех> Враг с миниганом. <смех> Пользоваться им не умеет Давайте покажу, как надо Оп, смотрите, какой у нас громадный особняк тут. Заблудиться в нем проще простого Но я в нем не заблуждался Просто смотрел, когда видос у, Ми у Михагана Он там говорил, что он потом заблудился В этом особняке Так, эти картины, помните, мы ломаем с вами Тут еще так Тут еще, вон, видите, что? С символиком. Убили Гитлера, Гитлера но не убили нацизма, нафиг. Наверное, такой намек имеется. Так, ну-ка. <звёк> <звёк> Я гений нафиг. <звёк> Я нашел секретку. Ну-ка, Вованчик, смотри. <звёк> Взял, толкнул рыцаря и уро уронил его, короче. Сам упал. И Вованчик с этого поржал. С первой серии. Блин, круто! Любят же разрабы пихать секреты в такие места. Так, ну-ка. Можно закрываться. Дверь, закройся. Сезам, закройся нафиг. Ладно. А, все, сработало. Кто там? Что за снайпер косой? Ну-ка, покажись, я с тобой познакомиться хочу. Ай-яй-яй. Как вы видите, у нас, кстати, тут враги... ССовцы в основном сейчас стали появляться Обычные такие фашисты Рядовые куда-то пропали В следующей части Вольфенштейна точно такое же Сначала нам будут встречаться Обычные враги Потом враги Посильнее это ССС-овцы. Которые в, черном, в черный цвет Одеты если что я говорю Как эти девки тупорывы Опять эта книжка которую там читал предыдущей серии. Я эту серию сразу после предыдущей записываю. Последний день апреля, нафиг. И он меня, он сейчас через пять минут уже закончится. Май начнется через пять минут у меня. По моему часовому времени. По часовому поясу. Эх, последний месяц весны 2023 года. Она у меня, конечно, получилась получше, чем... В 2022 году, но все-таки все равно грустно, что все быстро проходит у нас. еще мне хочется, чтобы у меня актив был нормальный. Чтобы его больше было. Зачем люди смотрят всяких популярных лесплееров, если можно начать смотреть непопулярных? Которые... Тоже могут потом стать популярными И их тогда можно переставать смотреть И начать смотреть новых ноунеймов no Ноунеймовых no лисплееров И так вот, короче, по кругу нафиг как... на... Какая-то нафиг традиция будет А чё? Эпоха, меня зато начну смотреть И одно время, пока я популярным не стану Потом как у какого-нибудь брендита Там на видосах будет по 20 тысяч просмотров На видео а вы вообще как? Смотрели брендита? Меня как-то, ну, знаете, в детстве его не сильно интересовал, я смотрел. Я и особо лиспыров так не смотрел. Как некоторых. Редко их смотрел. Ну вот, в юности точнее. Я вообще про юность говорю, а не про детство. В детстве-то я вообще его нафиг. И Ютубом не пользовался в детстве. Оп, пианино. Я думаю, его можно сломать, отпустить. Но сыграть нельзя. <звы> Какая приятная музыка играет. Поверх динамичный. Так, а мы же здесь. А мы же здесь не были. Да, мы не были тут. Поэтому нам надо вернуться туда. Назад. Сходить проверить, что на крыше. Я ж тебя убил, так гадюны что? Так, раз, два, три, четыре, пять. Вышел доктор погулять. Нашел доктор хирурга и влепил ему два. Во. Кое как рифму составил. Плохо у меня с фантазией нафиг. Уф! А что там? Какие-нибудь там Юджины Сагаза или Чухлиновые... Ой, его не, просил. не не мне вспоминайте об этом, а, об этом уроде. Ну, прости, ой, не, короче. Чухлиновые там нафиг эти, как его вам, ваши. Все-таки упоминаю его, прости. Сочиняют рифмы в видосах, поют песенки в видосах. Кто-нибудь видел это когда-нибудь? А вот Вегас Шоу поет. Вегас Шоу поет. Он такой ютубер. Говорит тупые шутки Ну, у них с шутками получше, я скажу Хотя вот, по крайней мере и раньше Как было Эх, еще, кстати, мне это Знаете, что напоминает В первом Макс Пене тоже была миссия с особняком И тут было тоже куча врагов Большие локации были И вот Тоже, короче Мне это напомнило первого Макс Пейна. Блин, серьезно? Надо было сначала туда ходить, а потом уже на лестницу. Взрывать двери тут нельзя, если что, самостоятельно. Поэтому я даже пробовать не буду. Ладно, мы снова здесь. Че, куда прыгать? Я не... я. О, я не разбьюсь. А чё, как быть, если у тебя одно ХП? Ты падаешь и теряешь жизнь. И это получается... О! Вы чё? Они хотели подкраться ко мне и сделать нехорошие вещи. Твари, блин. Просто я что то удивлюсь, что они по мне стрелять не стали. Тупо пинком... Вот смотря вот так вот вверх пинком сломал просто целый флаг. Порвал. Как такое вообще возможно? Ну, Би Джей Бласковец все может нафиг. Он у нас. Ариец! Ой, американец! О! Секретное место? Я что то Я, я даже дергать др... не хотел, этот рычаг, это как-то само. Офигеть! Блин, так, так круто, короче, что секретки на, нахожу всякие. Закрывайся, давай. Надеюсь, фашисты это, про это место не узнают. Так... Ой! Я так и знал! Блин, в первом макс... Опа! Френдли fire и девка выжила от попадания ракеты! Капец какой! Крепкая нафиг. Йо, блин, разорвать во все стороны должно было. В первом Макс Акспене тоже был такой момент, когда там враг с гранатомета взрывает дверь в, этой, в миссии в особняке. Прикольно. О, вот мы и здесь пришли. Шикарная игруха, вообще нравится. Я, конечно, рад, что начал проходить. Блин, я даже не знаю, Home of Front The Revolution, как у меня с просмотрами будет. Если у меня Вульф так мало как-то, маловато просмотров, по крайней мере, по сравнению по сравнению с другими игрухами, которые я покажу на канале, набирает маловато просмотров, то как вот будет с фронтом за Революшеном? По сути, непопулярная игра. теперь Про первую часть знают даже больше, чем про сиквел этот. Игра... игра просто провальная была по продажам. И как... О, все что ли? Такой быстрый уровень. Что-то у меня клерший казался. Ну ладно, прошли так быстро его, короче. Ладненько. Так. А. Угу. Уровень называется Неосвещенная Земля. Опа. А... Капец. Мы уже приближаемся к финалу. Какое глупое заклинание что, ты читаешь? Гловацкий может начать церемонию в любой момент. После начала ни в коем случае не глядим в направлении руин. Что? Что произойдет, если мы... Если ты посмотришь, что ж, сначала твоя кровь начнет кипеть. А после этого... А что будет после этого уже не важно. У, как страшно, испугало. на посту и следи за энергией. Понятно? Я вол... Я воль короче они если будут смотреть на вот такие ужасы короче как вот это вот то они короче в, в зомбре этих превращаться которые мы видели во второй серии Ух, молния ударила что-то нехорошее грядет ну все стелса больше по моему в игре не будет может быть это финальная серия но и не, но я уж не помню если честно я вам так скажу потому что что-то смотрю уже тут ритуал начинают. А мне казалось, что он будет позже в игре. А вот в этом месте как раз у нас финальная битва будет. Ч что нам там показали? По-моему, в там вот. Я могу опять ошибаться, забыть все. Нафиг. И вот тоже в Metal of Honor out, И опять же, ну вы привыкаете, что я сравниваю эти игры. Вот Уже со следующей части Вольфмонштейна я этого делать не буду. Были, вот как раз были похожие Огромные локации, где сидели снайпера Там мы так ходили, бродили по, по таким вот тоже Тут холмы такие были, руины Небольшие, мы так бродили Там снайпера в тумане сидели Вот, вот как он Вот так вот, короче Оп, я видел, я тебя видел Чё -то. Что-то я пока просто... Только пока не понимаю, куда идти. Ну, знаете, вот я скажу, да, по графонию среди этих трех игр основных, э, кауда лучше всего было. По крайней мере, там э, эпика... Ух, как страшно. Что-то, правда, не громко было как-то? Ну, ладно. Так, я же снайпера слышал. Ладно, плевать Молния, когда ударяет рядом с вами То... Ух, какой грохот Все обосраться должны Если такое произойдет Я бы представ... представил, если бы это произошло <с> Рядом со мной, как бы Я, наверное, инфаркт получил Все волосы седые бы стали у меня кстати, у меня есть, если, если что, пара седых волосинок на голове. по а... Знаете почему? То У меня такая не, не болезнь, а по наследству, так сказать. Такой побочный эффект от отца, так сказать. Он тоже рано посидел, так сказать. И вот я тоже. Эх, Ну ладно. Поэтому я потом стану седым Оп, я Не знаю, как на видео, но я вижу стену впереди Тупо стена стоит На видео темно Вы ничего не увидите, наверное Но мне можете верить Я никого обманывать не буду Опа, а взрывчатки у нас нету. Не все оружие, значит, собрали Но взрывчатку мы, может, потом получим вы заметили, я этой пушкой Тесла не пользуюсь вообще. Она у меня есть? Я предпочитаю использовать вот эту пушку. Она слишком имбовая. Я даже не знаю, как... Я даже не знаю ее название. Я забыл просто тупо. Но она просто топовая. Топовейшая. Вот так вот. Вот так вот. Я знаете, что думаю. Пока пер... ну, сан... прохождение по Сан-Андрецке немножко с перерывами буду выпускать, потому что игра как-то меня не сильно цепляет. Я скажу, не сильно хочется как-то в нее возвращаться после того, что я прошел перед первом прохождении. Так. Так, у нас есть уже снайпас с ПНВ, по сути. Так, где враги? Где? <связывая> ты что так метко стреляешь? Чувак Чел, ты, короче, деген... дегенерат Блин, так жалко, что у этой снайпы так мало патрон Топовая пушка Помогает найти всяких дебилов В, в тумане там Или ночью Ну ночью у меня и так светло <связывая> Понимаете почему, но в тумане вот допустим Замок Вульфенштейн. Туда. Значит, мы пойдем туда. <laughs> Вон стоит тварина, а. Оп, убил. Нет, не убил вроде. Она туда убежала. О! О! Это я как... Это типа... Это типа у нас невидимая лестница. В ЛФД я помню такое тоже было. На грузовике вот так вот можно спокойно было залезать. Военные, естественно. Блин, помню эту локацию. Не сюда, нам надо. Тогда пойдемте в замок Вульфенштейна. Просто, блин, как-то рановато сюда пришли. По-моему, тут у нас будет подорван мост, да? Смотрите, да. Ах вы твари. Ой, что за землетрясение началось? Все, все, все, все, все Земля, успокаивайся Земля, прием Ага, спасибо Что спокойно все стало Атмосферная миссия, мне нравится Не знаю, как вам Игруха топчик Сейчас нормально так я прохожу. Опа, обвалилась. Это все сделано было специально. Оп, а вот и взрывчатка. Мы все оружие с вами получили. Теперь-то, теперь уже официально все. Так, это не, это не финальный босс. У нас финальный босс будет в похожей арене. А, это у нас Деби вернулся. Здорово! Интересно, а вованчик уже прошел? Вульф. Он начал его тоже проходить, я его смотивировал. Когда он мне последний раз писал, он дошел до миссии с подводной лодкой Ладно, я возьму оружие покруче. А -а -а -а. Что за, за наглость-то с вами? Одного убил, второй остался. Вот, вот, вот, аптечки. Аптечки. Э -э -э. У них три вида оружий. Вот удивительно, как прожектор нафиг это выдержал. Мощные немецкие прожектора. Немцы умеют делать машины. Если что. BMW или Merse и Mercedes и тому пример. Блин, умный зараза, он меняет оружие постоянно. То пулемет, то... Гранатомет. То пушка Тесла. Ладно, спускаемся вниз. Раз нам туда игра говорит. Так, интересно. Может быть я соединю эту серию с предыдущей. Хотя видос будет длинным. А, нет, не соединил. У нас еще раскопки. Совсем забыл про этот уровень. Я как-то уже подумал, что у нас финальный босс будет. Ай, блин, перегрев. Че, не ломается? Ау! Как ты не вовремя зашел? Он сразу зассал. Умный чувак. Понял, что со мной лучше не связываться. Вот череп. Металлический череп. Ху -ху. Мне кажется, это был далеко не человек. Вот так вот. Так. Безопасно ли проходить через мост? Ну, если Шрек со Слам смогли пройти такой деревянный плохой мост, то такие-то точно перейду. Поэтому они доказали всему миру, что не стоит бояться мостов. Поэтому вам надо запомнить. Мосты ваши друзья. Поэтому никогда их не бойтесь. Да блин, да куда я? Стреляют-то иногда. Еще столько хп мне снес. Один. Одна зараза. что то свет нам включился в коридоре. Я все боюсь, что такие скажут. все, мы ложимся, а ты тоже ложись. Родители Оу oh. Я как бы Завишу Зависю Как правильно-то говорить А от их распорядка дня Да Вот так вот. Блин, блин, дебила Кусок Страшно идти мне нафиг. Так. Эй! Откройте! Блин! Не успел попасть. Хотя не помню, успевал ли я туда попасть, когда сам проходил. Блин, не знаю, выживу ли я, если упаду. Ой, слава богу, тут реализм не такой реальный. так сказать. Реализм не такой реальный. Куда побежал? Ты меня боишься? Или что? Я одного понять не могу. Вот огнеметчик-то я точно убью. Вот куда он убежал? Он как будто знал, что я приду. Ну? Тебя... Пестик с глушителем... Ой, лучше бы вы не рыпались Может быть бы жили Этим фашистам вообще нельзя верить, короче Ну блин, я говорю очевидные факты Сам же доверился им, думал, что они, блин, безобидные тут раз начали стрелять И значит, я все понял Значит, они вруны Ну, ой, ВАУ! Что за Х происходит с этим, значит, миром? Интересно, сколько я ему ХП сношу с этой снайперки? Он так двигается, когда я по нему стреляю. Там где-то еще одна падаль такая сидит, короче, стреляет по мне. Оп, струсил. Оп, убил. Ч, давайте рискнем с 8 хп сыграть. Ну да, меня убили. С кем не бывает. Куда побежал? Куда, куда, куда? Ух! нашел хорошую позицию для. Ой, против врагов. Сюда запаузаем. Нет, тут никого нету. 2 хп. Сыграем тогда так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту... ту ту а Ну... Ну, сам... Ну я сам же сказал, что сыграем с двумя ХП. Ну что? я сам же сказал, что сыграем с двумя ХП, поэтому... что сделаю обещание. Кстати, может быть, Лоннипро вспомнит, что в The Wolfenstein, да, ладно, Watch Dogs, The Outblood, ладно, шутка не удалась. Wolfenstein, The Outblood, тоже были миссии с раскопками там, вот тоже, вот в подобных местах. Да, почему ты там появился, мешал, дог... мешаешь договорить предложение там, я про объясняю там. Кое-какие моменты, а ты меня тут убиваешь, скотина ты. Бестолковая, нафиг. Жаль, раз, раз, разрезать его полностью нельзя, как это было. Воль, Лего Вольф 3D, нафиг. Там можно было лего-человечков разрезать, они так тих, тих, тих, рассыпались. Ну, на части. Что-то там ходит, я сейчас это проверил, узнаю, что там за дела творятся. И вернусь сейчас тут сначала его убью это да пофиг в принципе мне не ни... мне это не, не интересно в принципе лучше мне интересно играть да проходить этот этот шедевр Тебя убьем. Тебя убьем. Это такой уйдем? Ой, тварь-то какая! Вон! Давайте его просто закидаем гранатами. Я уже... Не знаю, что делать. Убивает постоянно меня. Герой аж устает бросать. Какой ухчит. Ой, хоть одно хп осталось, но его убил. Сколько, сколько какой знает попытки, блин. жесткий босс. Ой, враг. Че туда надо? Если тут стоят знаки, предупреждающие знаки, с, с, где нарисован череп, то мне явно туда надо. Опа, зомбари вернулись. А, может мне вы выдадите там аптечку, спасибо. Услышали меня. Игра меня услышала, короче. Я этому очень рад. М да. А я ожидал, что допрыгну. У меня вообще боеприпасов толком нету. Еще одна миссия пройдена. Да, вот так вот Блин, мы приближаемся уже к финалу Грустно как-то Возвращение в замок Вольфенштейн Обвалилось опять все Это ломается, это ломается Ломаем все, что ломается Эх, сидел бы ты там, под землей Че их нельзя убить, пока они возят из земли? Вот куда у меня сейчас это все Анимация девается Че враги такие живучие нафиг А если я возьму миниган Вам это понравится? Аж он отлетает назад Отходит назад Пока я в него стреляю Надеюсь видно Вот так вот Блин вообще не страшные враги не, мне не страшно. Ну, ломай, ломай. Мы же, мы же миллионеры, новое купим. Ой. Единственное, что меня тут... Конечно, огорчает, так это то, что... Они не убиваются от пушки Тесла. Мне кажется, что они оживут еще. Да важные дела ты чё лежать будешь да ой я как-то от него отскакиваю ну а он встал все-таки. моя ценность забрал ее тебе не жить кожаный ублюдок вот так вот тебе дряхлый дряхлый старикан нафиг Пробудили дочеров, вот они встают. Сражаться. Давай, давай, вставай. Быстрее нафиг. Быстрее убивайтесь, чего не убивайтесь. -то? Я за это время пока тут сломаю эти... Штуковины. Стены. Давно мы, кстати, это... Не встречались с зомбарями, Да. Вы уж решили, что надо их называть зам зомбарями, и поэтому... Ладно. Пусть будут зомби. Хотя... Ну, ладно, зомбари, да. По сути, нормально. О, уже день наступил. Мы в горах. Мы, это, в замке Вульфенштайн, что ли? каких то заброшенных храмах. А они тут уже все расправились за меня. Вы, конечно, молодцы, что мочите фашистов, но вы ничуть не лучше, если что. Пожалуй, я прерву ваше поедание. Работать надо было. Пахать на шахте, а вы тут жрете людей. А люди невкусные. Ну, ты с ним сам расправляйся. Ну, всё, хана. Куда побежал? Блин. А вдруг это скриптовый враг, и я просто тупо так патроны потратил. Go back to hell, говорит. Вернись в ад. Обратно. Блин, так эти осколки, конечно, сыпятся странно. Кто ...あの, убил этих зомбарей. Остатки. Ух, качается весь, но не раскачивается от выстрелов. Это грустно. Шнель, шнель. Шмель лучше бы говорил. А -а -а! Я не сюда хотел спускаться, блин. Так, давай ты сам расправляйся. Мне надо наверх. Я сначала наверх пойду, по канону. Вот так вот. Я падать вообще не хотел пока что. Ип! Бомбардировка! Или как там мемчик Вавана взвучал? Я не помню даже. А там взрыв. Блин, я не помню. Ваван какой-то мемчик, короче, крутой придумывал. Ну... Но... Что-то связано со словом атомный. Но не помню я. Но это и не важно. Вова редко ко мне сейчас заходит. Даже на стрим приду, Ну, последний, который я пров проводил, он вообще не пришел. Что-то. Что Ай-яй-яй. Странно было. Хотя, блин, зря я их сейчас не убил, потому что эти твари я сейчас тут... ...в виде фашистов. Меня тут заприфайрят, я это помню. Они стреляют вон. Я их слышу. Так, надо быстренько, быстренько... Суки, вы бестолковые, да задолбали меня убивать-то. А, Тут тоже засада. Везде враги, везде! Да давай ты это, мексиканский стрелок, уйдешь куда подальше. На тот свет. Ой, блин, боеприпасов-то мало. Бо боеприпасов кот наплакал. Ой, нормально сейчас. Нормально сейчас получилось. Шестая серия. Хм, нормально, нормально. Похвала, похвально. У меня пока на канале три серии вышло, если что. Коммент войне, есть, если, если что не читал, я просто так его глазком промелькнул, пока запускал эту серию. А там он мне написал, что не упоминает чухлинова Будет сделано, но я его опять упомянул. Ну ты, ты же знаешь меня, я там и говорил, чтобы плохие игры эти говяные не, не упоминал. А ты сам знаешь, как получается иногда. Сами, сами упоминаются, когда чуть про что-то плохое говорю. Простите меня, подписчики, за такие моменты, что я их не всегда обещаю. Эх, что поделать, в Вегас шел такой человек. Оп, спасибо, конечно, нафиг. За пушки. Мне так нравится, что с врагов выпадают пушки прямо мне в руки нафиг. А герой их такой подбирает постоянно. Ну тут явно секретка нафиг Ох, не зря сюда пошли, смотрите Оп, секретное местечко Нашли тайник с боеприпасами А я ожидал золотые слитки увидеть Теперь идем опять туда, куда надо Спускаться вниз, все ниже и ниже и ниже Вот вот какие-то враги уберметки. метки Я просто не знаю, как это работает. Убер-метки. ФГ-42, если что, эта винтовка называется. Когда я подобрал, там название выскочил. Суки, нет у вас никакого... Никакой совести. Ой, блин, еще и девка. Вот так вот. Все? Никакой совести у вас нету. Так, мы тут были, нормально. Ай! Сидел бы там, стоял бы там дальше, точнее, нафиг. О, да. А тут же зомбак разорвал одного фашиста. Куда его тело делось? Да фиг его знает. Мне не интересно, куда деваются тела фашистов. Наоборот, хорошо, что мир избавляется от трупов всяких. Да. Всяких ужасных людей. Вот как фашисты, как, блин, террористы. Если бы... Ой, достали меткие враги. Если бы в реальной жизни исчезали трупы всяких террористов, фашистов, то это было бы замечательно. Нечего этих даунов сжигать и хоронить. Ну, сжигать-то ладно, можно еще. Но если бы реально чего исчезали бы, то было бы гораздо лучше. Опять наверх поднимаемся. как-то больно, я спустился. Да, нормально. Вроде еще не спят. Можно еще поснимать. Да, ведь? Что-то я не сюда пришел. Где я вообще нафиг? А, все, нормально. Теперь сюда идем. А, это у нас... Конец уровня уже, понятно. Какая дальше будет миссия, интересно, сейчас узнаем с вами. Капец, это финал. Я не ожидал, что мы дойдем до финала в этой серии. Какая она уродина просто, согласитесь. Омерзительно на тебе смотреть Не буду лучше Буду любоваться этим небом И горами И огнем, кстати Опа, призраки полетели Эти уберсолдаты превратились, короче, в этих зомбарей Представляете? По сути... В свобаков превратились <смех> че, за, че за... хрень вообще? В просто Мне же легче В финале босс легкий, я его с первой попытки прошел вроде Генрих Что? первый я жив опять. К сожалению, да Мандан нафиг шучу. Убейся, давай. Ты? Говно. Я служу вам, мой повелитель. Ай, дура-то тупая. <рискотворение> Опа. И она, смотрите, в, какой уро... в какую родину превратилась. Опа! И все. Столько нужно сделать. Но я чувствую присутствие другого. Но я чувствую присутствие другого. Это он про меня говорит, типа. Финальная финальная миссия, нафиг! Я просто в шоке, нафиг, что так быстро по сути игру с вами прошли. Всего за 6 серий. Это у нас рай, естественно. Финальные боссы у нас тут все расставлено, куча всяких боеприпасов, куча всяких. А зато аптечек нет. Так. Ой, а гранатомет у меня есть, ну по крайней мере одна штука. Чё ж, спускаемся? Ну, ни пуха, ни пера, как говорится. Что тут? Ничего интересного. Ха, мини-версия раскопок. Зачем вам это, это, это вот, если есть настоящие раскопки? И вон он у нас, финальный босс стоит. Давайте сначала зомбарей всех убьем. Ай-яй-яй. Сам умрем. Я пока тебе такого не, не пожевал, если что. Перегрев у минигана, капец. Опа, он еще зомбари заспавнил. Ну тогда будем стрелять по тебе. <laughs> Чувак, ты такой слабак, если что, я тебе скажу. Он даже бежать не может, потому что я его.. Я ему атаки тут мешаю проводить. Забрал! Капец он мне этим мечом сносит аж все хп, по сути. Вот если он меня сейчас ударит, у меня 4 хп всего останется. Ч ⁇ ты орешь нафиг? Давай, умирай. Блин, даже, мне даже как-то и нечем его убить. Вот что он делает? нафига он молится. Ты в курсе, что ты как демон какой-то? Тебе это не поможет. Офига. Ой, бежит на меня громадина. Блин, босс слишком легкий. Финальный босс. А вы какого финального босса ожидали увидеть? Интересно. Ой, не про, Ирус Александр. Вы какого босса ожидали увидеть, вы у вас были догадки какие-нибудь? Или вы думали, что тут финального босса вообще не будет? И такое может быть. Разберешь на... меня на куски, говорит. Нет, не подходи ко мне. Ай. Он уже это шагает, он уже беж бежать не может. Эх, слабачок, дурачок. А, давай. Поджарим тебя немного. Хотя бы чуть-чуть. На зомби я вообще внимания не обращаю. Мне кажется, он их будет спагнуть бесконечно. Ч, устал? А вот и все. Мы победили. <смех> как вам финальный босс? Пишите. Все. Смотрите. За нами наблюдали все это время. Но это не Гитлер, если что. Хотя уж ты похожий у этого чела. Этот американец. Он разрушил все. Хе. <смех> все ваши генер, планы. Генер. Гиммлер. На ждет вас. Это Гиммлер, если что. Сэр. Фюрер ждет вашего прибытия Вот как раз Я, Вот и все, в принципе Такая вот игруха А, ну да, и финальная оценка, естественно, будет Обдаложенные операции Спецоперация пройдена Но война еще не закончена Войдите Ну-ка что нам скажут на этот раз? Вы хотели меня видеть, сэр? Я только что закончил читать последнее донесение. Все еще тяжело поверить. А ты поверь. Что ж, я полагаю, мы можем закрыть дело в операции воскрешения. Вы согласны? Да. Да, сэр. Джек, я полагаю, что агент Блацкович заслужил медаль за свои подвиги. Да, заслужил. Это задание никогда официально не существовало. Я полагаю, он поймется. Я надеюсь, что он по крайней мере насладится заслуженным отпуском. О, да. Он уже отдыхает. Знаете, какой у него отпуск? Отлично, отлично. Что-нибудь особое? Смотрите, вот отпуск в бюджете плосковица. <свес> <свес> Нормальный такой отпуск, да, он празднует? Гонит фашистов туда-сюда. Все, прошли игруху. Пишите, как вам игра. Дополнительные титры. И software. Спонси спродюсировано, контроль качества. Игра шедевр, мне нравится. Конечно, не самая лучшая часть, а вульф... следующий вульф вообще шедевр. Вам тоже понравится, потом, когда его проходить будем. Ждите, будем убивать с вами корейцев, если что. Вот Всем огромное спасибо за просмотр, еще раз пишите как вам игруха, надеюсь вам понравилось, вы поймете, что это игра шедевр. Всем удачи и всем пока.